Сложить с улыбок оригами, Оставя слезы февралю, И цельбоносное люблю Сказать не раз еще стихами. Воспить чарующий рассвет, Омытый росами в И ночь, где звездный первоцвет Расцвел на черной акварели, Весны пленительную стать, в сентиментальнейшую осень И просто жить, И просто знать, что душу